Приветствую, ребят! На своем канале с вами Александр это канал Ставки на спорт, а именно на футбол. Лига Чемпионов квалификация Краснодар принимает дома паОк э -э объявляю конкурс 5 долларов получит тот человек, который поставит лайк и напишет точный счет в комментариях. И если ты угадаешь, Точный счет этого матча, получишь 5 долларов на свой электронный кошелек, ну либо на платежную банковскую карту в любую страну, отправляем без проблем. Ну а мы начинаем. В этом матче квалификации встречаются Краснодар и Паук. Год назад на этой стадии Краснодару снова предстоит сыграть с греческой командой. Тогда они уступили оба раза Олимпиа Косу. 4-0 они сыграли в Греции и 2-1 дома. Как сложится игра? И двухматчевый поединок на этот раз будем, конечно же, смотреть. Краснодар и Паук уже встречались между собой 5 лет назад в Европы, И тогда э, удачливый был именно Краснодар. 2-1 они выиграли, Первый, второй матч и 0-0 сыграли Собственно, первый матч. Но с тех пор ПАОК стал гораздо да, опытнее и сильнее. Это по моему личному мнению. Прошло всего лишь 5 лет, но я уверен, что они усилились. И статистика их показывает отличную игру. На этот раз букмекеры также дают предпочтение, собственно... Краснодару, а паук делают аутсайдером. Если мы посмотрим на коэффициенты разных БК, то видим, что в среднем 1.99 коэффициент на Краснодар 3,44 на ничью и 3,94 на паук. Ну и в принципе, хотя в предыдущем матче квалификации ПАОк также числится в аутсайдерах, но это не помешало ему обыграть бинфику. И сыграть 2-1, хотя это был домашний матч. И во втором матче, конечно же, квалификации с Бешикташем. Они тоже отлично отыграли. 3-1 счет. И чемпионат в Греции только начался. В первом туре «Паук» начал со скромной победы 1-0. И во втором матче сыграл 1-1. Вот мы увидим против, против Лариса. Сыграл первый матч. И второй матч тоже от Ромитос 1-1. А вот в России уже сыграно на данный момент 8 туров, Краснодар выступает с переменным успехом, 4 победы, как мы видим, 2 ничьи и 2 поражения, причем все свои победы одержали над командами, которые замыкают на данный момент турнирную таблицу, то есть занимают практически последние места. А вот с более сильным соперником не все так хорошо складывается в целом. А теперь непосредственно к самому прогнозу. Учитывая, что будет еще матч в запасе, чтобы исправить ситуацию, команды не будут сильно форсировать поединок. Хотя Паук точно будет стремиться забить выездной матч, Краснодар также стабильно забивает дома. Исходя из этого, видится прогноз индивидуальный. Тотал второго 0,5 больше за коэффициент 1,51. Если же вы хотите более рисковую ставку, более сочный коэффициент 1,91, обе забьют, можете рисковать, можете пробовать, если вы хотите рискнуть, хотите пойти в азарт и поиграть, посмотреть этот футбол с удовольствием. И я надеюсь, они покажут очень эффективный футбол. Но помните, ставки это... Собственно, игра. Здесь можно выиграть, можно проиграть. поэтому ставьте с умом. Играйте с умом. Ну и, собственно, удачи вам в ставках. И удачи нам в просмотре этого матча. Надеюсь, он будет максимально эффективный, продуктивный на моменты, на голы. И покажет нам красивый футбол, эмоциональный. И мы с вами будем, собственно, кайфовать от этого. Всем хорошего просмотра этого матча. До скорых встреч. Пока-пока.